Три-два-один! Ну, погнали! Страва выше волка Ты Посмотри О! Да не просто трава, тут крапивы полно. Да. Волк, ты куда меня завел, Сусанин мой? А это самое романтичное место, которое я смог найти сегодня. А ты точно знаешь, куда нам идти? Ну, примерно, да. То есть мы не уверены, чем это все обернется. Да. Вот черная смородина, так что мы идем в правильном направление. Если добрались до этого места Хотя было на самом деле очень тяжело да. Сколько тут гнуса летает Ужас, уже кровь им. Ой, это было сложно Наконец-то мы подошли К месту, где когда-то кипела жизнь Пела настоящая жизнь Здесь мы попробуем что-то сегодня поискать, что-то показать, Фу, раз если не съедят, конечно, насекомые. Ну вот мы уже сейчас видим большой, огромный тополь, ему очень много лет, и плодовые кусты, черная смородина. И мы, волк и лиса. Первая. Первая монетка выскочила. Это монеты на уровне... вот. Вот такого вот, вот этого слоя где-то идут, вот, вот здесь вот. она уже земля, немного какая-то сероватая такая, и вот там они идут. Оп, упала. СССРик, душечка, с окислыми, правда. И М -м. как всегда, он кислый на годах. Да, о, слизает вроде. В общем не видно, 30 какой-то год. Хорошенькая, хорошенькая монетка. Чтоб ты ее так расковыриваешь, как будто да. она не очень хорошенькая. Хорошенькая, 33 третий год. Но есть немножечко брак. То есть немножечко это, Ну да? совсем чуть-чуть. Мы это дело исправим. Миликисячная. видишь, оттирается. О. Ты хочешь рассказать, чем тебе запомнилось это место? Ну, здесь, во-первых, царские кровати мы нашли, от которых мы очищали это место что Здесь все железом было завалено старинным Ну а когда мы это все очистили, такое огромное количество находок пошло Сколько мы пятаков ранее советских нашли? Редкие года были, 38-е года Пятаки э, были 24-го года, трешка, двушка, копейку даже находили Царскую монету, по-моему, одну только нашли здесь может быть, просто фундамент просуществовал. В царское время совсем небольшое количество. Блин, меня так кусают, я не могу даже слова подобрать. В царское время здесь, видимо, фундамент просуществовал. Это совсем непродолжительное время. Потому что именно царских монет здесь очень мало. Там одна или две монетки всего. В основном ранний советов получается. С 30-х годов по 40-е года. Огромное количество монет разных. И рамочники, и двушки, и трешки, и такие. Ну, начали стеночку снимать вот эту. Вот. Уже сверху вот монетки пошли. Пошли, вот рамочник. А ну, вот Гадань не хочет нам фундамент этот показывать никак. Ну, в общем, хороший фундамент, но сопутки никакой не выпадало. То есть мы здесь ничего не нашли. Кроме кровать. Кроме монет, да. Вот по оплавкам подобным этим, можно понять, что дом горел. Смотрите, сколько слоев на стекле. он прямо плавилось еще монеточка, еще одна. Ну, какой взгляд. Плюс 30. Давай покажем, что тут. Так. Что это? Да, советик ранний. Ну а что ж, он такой зеленый? <звы> Нет, это щитовик. Это не рамочник. 10 копеек счетовые. Три копеечки. третий год. Наши предки теряли. А мы сейчас это находим. Оп. Сигнал. О, как обычно копать и играть? О, сигнал. О, это, наверное, монета. О, сейчас будем искать. Сейчас будем выкапывать. Все. И пошел он. Корулесит, ковыряет землю в надежде... Что-то там сейчас вылезет. Копаем а там... вместе с вами. Так, подожди, а там вылезает... Во! Ничего нету! подожди -ка. Подожди, как это ничего нету? А серебряный рубль? Ну, это нам приснилось вчера. Нам, да, угу. а им нет. Что ты? Вот я сказал, шмурничала. Нет, сказала я. Ты знаешь, подожди. Это, кстати, может быть даже серебро быть. Вот мы и докривлялись с тобой, дошутились, Ты реально. Я тебе серьезно говорю, зеленое почему-то. И белое, и зеленое. Серебро, походу. Да ну, в этом, в этом вунданке вообще не было серебряных монет. Сколько мы здесь копаем? Вот тебе дошутились. Да, походу, серебро. Я не знаю, ребят, я сейчас палец сотру. Смотри, белое, белое. Да, походу, серебро. Серебро! Серебро! серебро! Такое не царское, да? Да как, ну да, не царское. Белон. Да ну нас фундамент не вообще просто удивляет. <свят> Я еще думаю, это видос мы не будем выкладывать на канал. <свят> ну, походу, с такими находками придется. Да, пятнашка, походу. Пятнашка, представляешь, серебро. Я не верю своим глазам. Реально серебро. Вот так на АК Сигнум серебро. Серебро, серебро, серебро. Серебро, серебро, серебро, серебро, серебро звучит. Вот. Иногда нужно действительно покривляться, чтобы вот такие вот находки выпадали, ребята. Чтобы вот такие вот находки выпадали. Да. Плюс 71. Так, поехали дальше. Да, действительно дальше. пятнашка. 28-й год. Обалдеть вообще. Вот я здесь как раз топор нашел. Прямо к этой железки, Она мне сейчас мешает здесь. Слушай, этот участок. Они еще кусаются, мошкают вообще. А что это может быть? -то? даже не знаю блин он глубокий что он тут делает вопрос что он тут делает такой здоровый он. здоровый очень глубоко блин ну, что-то еще одна третья кровать Эх, ага О, мы ее победили римский меч Акинак, у нас есть как раз прямая трансляция с этого места, как мы зимой здесь копали. Это было что-то. Сколько я зарезал, сколько перерезал. Все, погнали. О, вот он морозный. Грунт он сверху такой вот, а снизу уже нормальный идет. Практически моя рука. Когда лишняя энергия в организме молодом. В нашей семье так всегда. Один создает проблемы, другой их решает. Чуть выше дома стояли, вот видно там. Два вот. часа, да? Два часа всего, да, получилось. Усложнены были работы тем, что сверху был, конечно, мороженый грунт. Дорога дальняя, дорога дальняя. В программе я говорю. Вести 24. Коповести. Я предлагаю ползком. Приехали покопать. Вот и копаем, собственно говоря. А ты копай, говоря. копай. Дом лесника, так называемый. Там даже да. я вижу место, где ты по пояс. Да, это вообще попался, я еле вылез. Только одеваться теплее. И еще две по 200. Откуда столько снега? Нет? Смотри. Муж сказал махать, начинаем махать. А вообще мне нравится, как мы работаем с тобой вдвоем. Мы пришли середины зимы, морозы еще стояли. Вот с одной стороны стенка хорошо поддавалась раскопу. А вот вторая часть, вот эта, насколько я помню, где-то вот эта область, да, мы здесь долбили, потому что здесь просто какой-то сверху был лед, сантиметров, наверное, 5, наверное, было сверху э -э, ледяного покрова, приходилось лопатой поддалбливать, чтобы этот слой раздолбить, и там уже дальше можно было копать. Ну и какой сигнал Он яркий. По-любому должна монетка быть. Причем крупная. Так... Да, монетосик. Хороший. Вот это уже посохранно. Поинтересно. Не ужаться отсюда, вижу, ожелтый. Сороковой й год. Класс. Какая-то штука может какая -то что -то лежит еще? О, смотри, какая кость. Нифига себе старинная. Да, вот сори. После кости. Ну, он. А, игральная? Игральная. Это... Смотри, она старая, действительно. Смотри, какой материал. Необычный. А тут вроде не кости называется. Ну, не знаю, не кости называются. Кости это квадратные. Нет? Смотри, копеечка 40 -го года, кстати. Вот рядом с костью попалась. Игральная кости-то. Рыба. Титка. Еще сигнал, кстати. Интересно. Так, копейка 40 -го года. Сейчас посмотрим, что еще даст нам. Тут уже поинтереснее стало копать так да монетка вот сейчас посмотрим ну, что-то вообще такое прям все черное а что печку начали раскапывать как раз ну, десятка походу рамочник надо помыть надо помыть а фишка кстати говоря вероятнее всего самодельная вообще Ты все издеваешься бринчит. я не успеваю включать телефон А, вот она все бренчит я сам не успеваю ну, что-то, видать, с насыпкой вот поднял. Сигнал за сигналом. Так. Да, вот она. Вот уже покрупнее монет, смотри-ка. Все с одного места. Что это? Двадцатка. Двадцатка надо мыть. Двадцатка тоже. Вот надо посмотреть. Наверное, может, по годов Волочек, давай еще доминошку. Еще одну. Почеши mm. мне спинку, у меня тут комары наели уже. С этим фундаментом у нас еще была очень интересная история. Когда мы закончили шурфить вот те углы дома, там огромное количество было монет, мы переключились медленно вот на эту сторону. Но это была моя ошибка. Когда я залез в эти дебри и начал расчищать кустарники, я потянулся вот эти вот корни выкорчивать вместе с сухостоем. Я немалетно зацепил... Какую-то корягу И тут такое началось Целая куча, туча, короче, выскочила Я не понял, что произошло Вокруг меня такая прям рой целый Прям пчел выскочила А пчелы, даже это не пчелы, это осы были Осы И все набросились на меня Со всей пролетарской ненависти Представьте, я вот разворошил их гнездо Они прям все на меня Я не знаю, что делать Я начинаю отмахиваться чисто машинально а это спровоцировало еще большую агрессию у них. И они на меня как налетели, вот везде меня покусали. Вот здесь я бежать. кому? К лисе. Я бегу к лисе. Лисичка, лисичка. Вот, за лесу прятайся, а они за мной вот так вот прям роем здесь. Вот, вот. Прямо туда вот побежал я. Да, ты же тогда еще вообще в боксерке был, копал. Вообще считай голышом. Да, они меня просто готовы были сожрать Все мои филейные части были в волдырях И не только филейные Ну да, к слову сказать Всего искусали На голове было три укуса Плечо 2, 21 укус, представляете, ребята Все тело было, от головы до пят В общем, вот такой вот случай невезучий А волчички на первая монетка? Да Я как раз копаю Скидываю сюда земельку А лисичка здесь ходит и пробивает. Вот первая монетка лисичковая теперь. Рядом с железкой вот наша ну, Молодец. А, каков у нас вердикт? Хороший будет. Боечка, да? Да. Ничего ну, что такое? Не пойму. То ли затерт она. Да. Показывай. Вот. Рядом вот с этой вот железкой. Ну как интересно. Прям вдоль сруба идем. Вот. Куски дерева уже все перегнившие. И монетки прям выскакивают. <laughs> Сами по себе даже. Лоп. Да, она идеальная. Да? Да, 48-м год. Класс. Посмотри. Да. И другая сторона, да? Хорошая. Да, и другая сторона она а, ну, вот, я говорю. Опять сигнал, трубка, монетка и вот еще один сигнал. Не исключаю, что, наверное, опять трубка будет О, смотри О, посмотри, осколки -то, тарелки тоже тут. -то. Ну, потихоньку кухни кухне подходим. Блин, сигнал чистый вообще. О, монетка, походу, монетка. Вот О, это да, это уже империя. Да, огромная. Это империя. Франчика. Да, смотрите. Да, точно. Огромная. Блин, это здоровое ну, похоже, что монеты. Да, это монета. Да, надо помыть ее. А, это уже делаешь? империя, ребята. Не, это империя. Стопудовая империя. Тяжелая прям. Жаль бы вот это да, выскочила. Крупная. Ты посмотри, а. Иди смотри. Ой, О, ты. что это? Да, Александрская двушка. Точно. При Александре был, значит, фундамент здесь. Трешка. Тридцать пятый год, что ли? Фига прикольно. Тридцать пятый года они часто попадаются. Сейчас мы заценим. Вообще заценим. интересно идет. Сверху идут вот остатки от дерева, перегнившие. И вот в таких вот комочках сигналы идут. Ну и зачастую монетки попадаются. Вот что тут? Сейчас будем смотреть вместе с вами. Еще одна монетка выскочила прямо из комочка. Не надо было даже искать. Ммм, что за франчик? Да, ну так здесь маленько есть чуть-чуть. Ты сейчас издеваешься надо мной, да? Ты надо всеми нами издеваешься. <связь> Люди не успевают себе чайку заварить. А ты уже тут Это нам монетки земечки, да? Да, выкладываешь. О, смотри. Я же я не виноват, вот сигналы идут. То есть... Сигнал за сигналом. Только я вот отбрасываю землю и сигнал за сигналом. О. Посуда идет. Сейчас еще золото найдем. Империя. Империя или партия? Ну, золото Совет. Не найдем. Заваривайте каркаде. Мне сигнал четкий. Сто пудов монетка. Вот он. Сто пудов говорю. Идите вы, знаете. монетка, я сказал уже. Правильно? Да. Мы ведь Все слышали, зрители. Я же сказал, что сто пудов не монетка. Правда? Вот. Лесом в баню. А эта сторона уже пошел как-то плавненько уже царские какие-то находочки. Смотри-ка, что такое было интересное. Явно не совечено. Ну почему не Да не, не, не. Мариец. Молодец. Мореец номер пять. Опять какая-то хрень. Проскочил первый сигналчик такой прям аккуратненький. Как мне нравится, как эти выуживать. Из такого слоя железа, смотри-ка, а? Какая малюська вообще. А здесь, к слову, все бренчит, все звенит около печки. 38-36? Да, 38-й. А тулыбки станет всем светлее. Так что мы смело можем утверждать, что сторожевая... Фу Футы. Да что ты вот как мне вот это сказать, а вам? Так, что мне нужно сказать? Ну, что мы здесь копаем на месте, где располагалось царское время лесная стража. Я вот все стараюсь, стараюсь, а у меня все не выходит и не выходит. Можем смело утверждать, что здесь сторожка в царское время находилась на распутье дорог лесных. На распутье лесных дорог. Говори как есть! Да, мы здесь смело можем утверждать, что лесная стража здесь находилась на распутье дорог. И мы сейчас находим то, то теряли сквозь века. И находку мы сегодня сделали, подтвердили, что с 1801 года по 1825 год здесь она была. Потому что ранее мы находили только Николаевского формата монетку. А теперь мы можем точно смело говорить, что здесь сторожка находилась, лесная стража на перепутье дорог. А эта монетка у нас оказалась еще и серебряная в итоге. Похоже, что 10 копеек. Получается, что всего у нас с этого фундамента три серебряных монетки. Монета, представляешь? Монета. Вот. А я уже здесь ходил, ее затоптал уже. Несколько раз. Перепроверяю всегда. И не зря. 38-й год, смотри, часто попадается. здесь. Сегодня мы уже и двушку, по-моему, находили. Золотушка. Да, трешка. Смотри, еще одна монета. Вот трешка, а из стороны... Смотрю, еще одна выпала, а я ее не заметил сразу. Смотри, вот здесь трешка была, а здесь копейка. Наверняка, может быть, и такой же бот будет сейчас. Не, 46-й, смотри. Вообще, Большой разброс. две монетки, смотри, да? Мальчего разброс. Красота. Главное, выскочил это прям сверху. Еще один сигнал. Если бы это было на поле, я бы сказал, что это кошелек был. кто тут спрятал, а? Смотри, а? камеру не выключай так. здесь вообще камеру не надо выключать так ну это кстати это уже, смотри это не маня тоже смотри это ух ты это что это такое какая-то штучка Замочная, скражена ну похоже да ну, может что, быть как или это единица какая-то да? не на единицу не похоже Хм. Да, походу, замочная скважина Может быть Заканчивай Опять сигнал Я говорю, надо камеру, нельзя вообще выключать Измываться надо мной Вообще, что это такое? Смотри, смотри Вот сигнал, я уже еще монету вижу Смотри, лежит Представляешь? Смотри, так, нет Это не монета, смотрите, шмурдяк А вот здесь уже монета Еще одна Сейчас еще давай прозвоню, попробую. Может, еще что-то будет. Без металлоискателя уже находишь монеты. Сами выпадают. Мало того, что они из комков выскакивают. О, смотри, желтик прям выскочил. Вообще, вот я здесь за корнями. Орубил лопатой. О, а, точно. Прям смотри, лежит. И я его даже не трогал. Вот он, как выскочил прям. Прям показался на свет. Представляешь? Давай еще подлиська. Вот так вот. Покажи. Попадает. Будем смотреть, что у нас там за... Сюрприз вылетел. Так, это у нас трешка. 54-й год. И она в очень удовлетворительном состоянии. Ни одного окисла. Да? Да, слегка затертая, конечно. А мы снимаем для вас, для инстаграма, чтобы вы увидели нас. Монетки. Все для вас. Да, лиса? Сейчас Конечно. я найду Сейчас меня закусают до крови. Но это, я надеюсь, будет того О. стоить. О. О. О. О. Еще наиграннее. Еще наиграннее эмоция. Подожди, дожди, дожди. Вот такую железягу нашли. Вот такой сегодня у нас хабар. С нас сегодня хватит. Надо срочно бежать. Оттуда уже огромные тучи идут. Сейчас будет дождь. Вот такие предметы труда нам попались. С этого шурфа. Вот такие вот монетки. Огромное количество советских монет. Ну и небольшая часть империи. И нас очень сегодня этот дом удивил тем, что нам попалось сегодня первое серебро за все это время. Мы три года здесь копаем уже. Вот здесь он, серебро вообще ни разу не попадалось. И, конечно же, крупная Александр первого монета. Две копейки. У нас теперь есть основание полагать, что этот дом старше, чем мы думали. И помните, друзья, закапывайте за собой ямки, тушите костры и забирайте с собой мусор. На сегодня все, ребята. До новых встреч. Пока! Всех обнимаем.